Mm-hmm. Нормально. 4, 5, что, что? Нормально, нормально ну блять чуть-чуть открутил, блять чуть открутил и начал тормозить, а этот, блять, на с задним колесом. Что подошел, куда-то, куда скутаскивать? Нет, да убираем. Бля, да, блять Это поехал, Я не сразу я вам не